Сейчас же наша с вами задача плавненько, плавненько, плавненько перейти к формированию нашего домашнего задания, которое у вас также на ближайший месяц ой -ой -ой, будет объемным, будет достаточно объемным. Значит, Сформировалась один раз у нас уже сформировалась традиция. Да, я думаю, что одного раза нам достаточно для формирования традиции. Да, второй раз мы ее просто проявим и укрепим. Будет состоять из трех шагов. Первый шаг ⁇ это мысленно подумать, мысленно осознать. Давайте с вами рассмотрим человеческое существо, вообще человеческое сознание, как... С точки зрения свободы воли, вот, вот свобода, проявить себя сообразно собственным желанием, например, да, как люди вот любят говорить, воля это вот проявлять свое желание. То есть воля это как вседозволенность, да, вот, вот свобода это вседозволенность. Вот как человек может проявить свою свободу больше и ярче? На внутреннем круге колдовском, на втором круге жреческом, или на третьем круге магическом. Вот где его свобода получает большее право на существование? Подумайте над этим, коллеги. Будем обсуждать это на форуме. Надеюсь, и это обсуждение будет у нас интересным. Свобода и уровни сознания. Для человека, подчеркиваю, не для мага. Для мага здесь все ясно. Для человека. Воля как в Жить так, как хочется и делать, что хочу. Давайте попробуем вот это вот обсудить. И напоминаю, что мы с вами пытаемся научиться правильной форме анализа, то есть пену первого впечатления надо снимать. И хорошие хозяйки знают, что с этой пеной надо делать. Может, конечно, по ней погадать, она лежит с какими-то своими формами. Кто умеет гадать по пене от бульона, можете, можете гадать по пени от бульона. Гадать по пене от ментала тоже очень интересно. Но все же мы хотим докопаться до понимания, а не только до проявления. Второе задание, которое будет иметь отношение к обдумыванию, осмыслению и переживанию следующего магического закона, который является проявлением логичным проявлением закона знания. Он называется закон самопознания. Я продиктую его медленно. Пожалуйста, запишите его для себя. Звучит он так. Маг, не имеющий знания о себе, не может иметь знания о своей магии и как следствие власти над ней вот так звучит этот закон я его Прокомментируем. Закон знания говорит о том, что понимание дает контроль и что знание ⁇ это власть. Поскольку закон самопознания является продолжением, следствием проекции этого закона, здесь мы можем понимать, что если маг не имеет знания о себе и о своей магии, он не имеет власти над собой. власти над собой, значит, это не маг, значит, это кто-то другой. Если ты не имеешь власть над собой, добавлю уже от себя, значит, ее имеет кто-то другой, ибо святое место, как гласит народ, а народ зря не скажет, просто не бывает. И последнее. Этот закон вы будете наблюдать в себе, в окружающем мире, в людях, которые что-то говорят, Люди, которые что-то делают, и самое главное, в литературе, которую вы читаете. Поэтому поговорим о литературе. Еще немного вашего времени я займу, потому что здесь рассказ нужен, должен быть немножечко более особый. Итак, вы уже прикоснулись к литературе, которая носит в нашем мире форму, статус классической оккультной литературы. Смею предположить, что это не первые книги такого рода, которые вы читаете. И если у вас есть опыт чтения подобного рода литературы, и даже не только ее, а литературы, художественной литературы, научной литературы, публицистической или просто новостного ряда, вы знаете о том, что разная информация, поданная автором по своему усмотрению, в той форме и в том виде, который он считает правильным, воздействует на ваше сознание по-разному. Так, Мы с вами условно можем разделить, попробуем разделить эти информационные объемы на четыре категории просто удобнее будет так для понимания. Можно, конечно, больше, но с большим количеством, как правило, сложнее работать, потому что если мы будем укрупнять, и обобщать по какому-то определенному ключевому признаку, мы все равно придем к этим четырем. Итак, что же есть первое? Первое, это такая литература, которая будоражит астрал. Знаете, как вот берет Ложку, да, поварёшку, черпак, мешал, и вот к чане в котле что-то там покрутили, покрутили, покрутили, началась буря, началось волнение. Но через какое время это волнение утихло, а мы понимаем, что в Австралии не прибавилось ничего, потому что кроме этой поварёшки ничего не добавлено. Вот просто это было такое вот эмоциональное будоражиние. Оно дало определенный всплеск, возможно, на каких-то всплесках, на, на каком-то движении что-то взбаломученное снизу поднялось, и это что-то какой-то маленький объем времени дало, но потом осело, и все вроде бы как и было, как будто бы не было. Такая литература обычно запоминается быстро и быстро забывается, то есть у нее короткий период жизни в сознании. Но за тот, как короткий период жизни она успевает что-то сделать тем, что у вас есть, она ничего не добавляет, но она позволяет вам сделать некий перепросмотр своего собственного опыта. Нельзя сказать, что она абсолютно бесполезная. Она как раз бывает очень полезная, потому что в этом осадке и астральном, и ментальном, и каузальном может лежать очень сильно много. Просто мы до поры до времени не касаемся этого. И вот мы сталкиваемся с некой инъекцией, какой является книга, и она вот это вот будоражение совершает, и вдруг мы что-то вспоминаем, что-то начинаем понимать немножко иначе с высоты прожитых лет недолго, но вот пока вот это будоражение есть, происходят процессы осознания. Если на какие-то процессы надо больше времени, а за время будоражения, за время воздействия этой книги, этого не происходит. А вот на процессы, на которые надо мало времени, например, вспомнить какую-то свою эмоцию, вспомнить какое-то свое чувство, да, по-другому на него посмотреть, вот это как правило, хватает, потому что эмоции и чувства у человека быстрые, они укладываются в одну жизнь и в одну книгу. А вторая категория литературы, она, возможно, астрал не будоражит, но она как бы незаметно вносит какой-то дополнительный ингредиент, очень тихо вносит, без будоражения. Так вот, шлеп туда, вот то упал какой-то зернышко чего-нибудь, да, вот какой-то такой крупица мракансофтли. Да? Но этой крупицы вполне достаточно, чтобы изменить цвет, изменить вкус, изменить какие-то еще характеристики, которые делают ваш астрал чуть иным, повышают вибрации, общие астралами, данный конкретный момент, а вообще всего сознания повышают вибрации, понижают вибрации, делают астрал шире, делают его уже, плотнее становится его консистенция или наоборот разжижает. Вот есть такая литература, которая незаметно делает это. Она, она как правило, вуалируется под первую категорию. Но отличительной ее особенностью, что эмоции, сильные эмоции, которые отлична от повседневности, ее нет. Но после того, как ты эту книгу закрыл, ты понимаешь, что ты уже какой-то другой ее закрыл. Вот что-то в тебе неуловимо изменилось, причем ни один пузырик в Астрале даже не булькнул. Но ты уже иной. Третья категория литературы, коллеги, она несет еще более такие значимые характеристики. Проявляется. Изменяет она заметно. Она уже не такая как бы завуалированная, скрытая, как информация второй категории. В данном случае в литературе такого плана, такого не, вот о чем я сейчас говорю, третьей категории такого нет. Написано магия, значит магия, написано оккультизм, значит культизм, написано алхимия, значит алхимия. Написаны энциклопедические словарь, значит он. Все серьезно. Что написано, то и есть. И эта информация, она тоже не будоражит астрал. Она бухается в сознание, как камень. И усваивается не вся. Она в этом астрале рассыпается на мелкие осколки. Но ее воздействие крайне медленно. Каждый этот осколок начинает входить в состояние диффузии с общим фоном сознания, начинается медленное растворение, медленное растворение. то Пока вот поварёшкой первой категории литературы вот это вот не, повози, не повозишь да, и не поднимешь эту массу, оно так там и лежит, оно сильно утяжеляет сознание, но проявиться в понимании не может. Вот литература, которую вы читали сейчас, попюс, Реофас Леви, она как раз имеет отношение именно к этой категории, вот она бухается, да? вроде слова умные, вроде бы как чувствуешься себя приобщенным, но когда книгу закрыл, попади воспроизведи в сознании, что ты там читал. Если ты не законспектировал сейчас, вот в данный момент здесь и сейчас. В отличие от литературы первого и даже второго толка, ты не сможешь описать логику, прежде всего, повествования. То есть ты понимаешь, что там что-то сильно умное, и, возможно, некоторые умные мысли запечатлеваются в твоей голове, но связности между собой эти умные мысли не имеют вовсе. И пока они не усвоятся сознанием через литературу первого и второго плана, они так и будут лежать каменьями, просто утяжеляя сознание, но не давая понимания. То есть знание в умение не превращается. Но оно уже есть. Мы с вами знаем, что если в ментал человека чего-то попало, оно оттуда не уходит, оно просто закрывается в дальние схроны, чтобы не затмевало место. Вот здесь то же самое и в астральном, и в ментальном, в каузальном теле происходит некое уплотнение, формируется как бы такой пространственно-временной мешок, в котором вся эта информация складывается, как на дне котла. И до поры до времени она там лежит. Если она имеет возможность диффузии, она диффузирует. Если не имеет возможности, она так лежит. Четвертая категория почти-то очень похожа на первую, ой, на, на, на, на третью, простите, на предыдущую, но имеет еще более отягощающее свойство. Она вообще не усваивается. Вот как будто на другом языке прочитал, ну ни слова, Если из, из предыдущего хоть что-то могу понять, хоть какие-то абзацы смогу своими словами пересказать, то здесь как будто ну вот вроде по-русски а ничего не понял, вот алхимические книги обладают вот такой особенностью, какой красный король с каким зеленым львом, кого они когда поели и главное зачем. Это может понять только алхимик, который прочитал сто тысяч таких подобных книг, и он уже понимает, что это означает. Или если не понимает, то, по крайней мере, чувствует, что процесс говорит об этом, а здесь об этом, а здесь об этом. Но несведущее сознание, если он откроет, например, там, не знаю, 12 ключей мудрости Василия Валентина, он будет долго плакать над этим трудом, потому что, это, чтобы, чтобы это понять, надо быть оккультистом вот, с таким вот стажем. Умение чтения подобной литературы. Но тем не менее мы включили эту литературу в подобный список, а это значит, что она не очень бесполезна. Это говорит о том, что она, не делая для сознания понимания при всем при том утяжеляет сознание. А это значит, что бытийная масса, пусть хоть немножко становится тяжелее, она будет выступать как балласт. Как балласт. Да, сейчас вы этой книгой, этим трудом Василия Валентина, вот этим вот Талмудом, немножко придерживаете форточку в своем сознании, просто вот так вот придавливаете, чтобы не сильно фанило. Но рано или поздно вы найдете этой книге более достойное применение. Пусть она будет. А вдруг? А вдруг? Вдруг вам предстоит стать учителем? А это значит, что Василий Валентин вам будет показан просто для того, чтобы его знать, понимать и своими рассказать, словами рассказать этим сильно любимым олухам, которые сами читать не желают. Они хотят своими словами. Литература, которую я предлагаю вам читать, она имеет отношение к категориям второго, третьего и четвертого порядка. Первый вы найдете сами. Что вам будоражит сознание? Макс Фрай да, хорошо работает для этой цели, да? Ильфа Петров, Тоглатов. Да, Каждый, кто что любит, тот пусть ему будоражит. Я даже против Каэли ничего не умею, если он помогает достигать такого подобного эффекта. Но помните, что вот, эти вот, вот эта литература, которая можно прочитав, запомнить дословно абсолютно все да по самой последней строчке, до самой запятой, она служит не для того, чтобы ее запоминать, она служит для склейки тех маленьких фрагментов, которые действительно сознанию являются ценными, которые помогают при необходимости вызвать фразу из этой книги, и в процесс вращения поварешки пошел уже сам по себе, как в Гарри Поттере поварешка начинает вращаться сама. Она будоражит астралы, поднимает действительно ту информацию, которая вам нужна. Главное, чтобы это происходило не в момент прочтения книги, а немножечко более долгий период времени. Вот для этого подобная литература и нужна. Нужна в большом количестве. Нужна для сласти, для вкуса, для вот этого будораживания, потому что иначе можно... Тяжелые фракции информационных пластов, которые сознанием не поняты, не усвоены, не восприняты, просто не поднять. Значит, поток эмоциональный должен быть достаточно большой. И если вы не хотите добиваться ситуации, как вы были описаны в истории в посвящении с колдуном, в колдуны, то есть дожидаться ситуации, когда у вас просто не останется такого выбора, вы эту поварешку будете вращать сами и к литературе легкой как называли ее в 20 веке, фэнтезийной, относиться с уважением и пониманием, зная, что она иногда несет не только информацию, но и в правильное возбуждение той части сознания, которая является схроном для важного и главного. Литература, Литература. К литературе второй категории, то есть та, которая растворяется в сознании незаметно, но при этом изменяет его неотвратимо, я предложу вам почитать, если вы еще не читали, а если читали, я думаю, что будет полезно вспомнить, Произведение, которое также классика, пока мы знакомимся только с классическими трудами, которое называется граф де Габалис или разговоры о тайных науках. Это сознание э, э, литературы из категории, которая не оставит, не то что равнодушным, вы можете остаться совершенно равнодушным, но прежним точным. Есть там определенные капельки, которые изменят ваше сознание навсегда и бесповоротно. Все эти книги, которые я вам буду говорить, они все есть в библиотеке школы, так что можете их брать оттуда. К третьей категории относятся книги, как вы с вами помним, которые понимаются, запоминаются не полностью, но при этом изменяют сознание прежде всего наполнением новым пониманием, да, новым умением, новым пониманием. Такую книгу в качестве примера я вам предложу книгу История магии и оккультизма Курта Зелигманна на конце 2Н. Курт Зелигман. История магии и оккультизма. Тоже крайне полезная книга, хотя, как уже было сказано, она имеет специфические особенности, то есть она будет воспринята фрагментарно и кое-что осядет в непонимании. Да? Поэтому после прочтения таких книг обычно сознание чувствует себя немножечко как бы обманутым, то есть обещали рассказать все тайны мира, а напечатали такой рецепт борща. Ну и гады живые. Да? Не разобрать, что в рецепте борща как раз все тайны мира как раз это и зашифрованы только, давайте почитаем внимательно. Ну Это так, фигура речи, конечно, не в борще дело, вот, но тем не менее. И к четвертой категории относится сложная литература, опять же из породы того, что вам довелось прочитать. Но еще я вам добавлю в копилку тяжелокаменных авторов, которые нужны нужны обязательно, потому что мы их все читали, ибо на первых порах утяжелять свое сознание надо, иначе превратишься в ту живя в человеческом обществе. Это, конечно же, мадам да, я не застав... она была очень плодовита с точки зрения литературного творчества, поэтому можете, конечно, не хвататься за сердце, что вам предстоит почитать все, не надо все, возьмите что-нибудь, что-нибудь, да, можно не очень толстая, но вообще ее читать интересно на самом деле, она удивительная тетка была, удивительная. Вот. Попробуйте, попробуйте. И тоже классика, агриппа, оккультная философия, некоторые из вас уже приступили, насколько я знаю из форумных сообщений, и это вы большие молодцы, это у вас есть ясновидение, поздравляю. Вот, коллеги, собственно говоря, и все домашнее задание. Четыре категории литературы. Я бы хотела, чтобы вы на этом примере научились классифицировать ее и сразу понимали, чего от книги ждать. Опять же, у каждой книги есть свое предназначение. Она для чего-то сделана. Не ожидайте от произведения больше, чем оно может дать. Так, научившись на книгах, вы потом научитесь и на людях. Никогда не ожидайте от человека больше, чем он может дать. Иллюзии и завышенные ожидания всегда залог грядущего поражения. Ты еще в битву не вступил, а уже проиграл. Вот здесь то же самое. Прочитав десяток, сотню книг и научившись их правильно определять, вы в конечном итоге просто по весу, по запаху, по, по, по кеглю, которым они напечатаны, будете уже определять, к какой категории она относится, и что она в данный конкрет вам может дать. И сопоставив со своими целями и задачами на сегодняшний день, сразу будете понимать, понимать стоит на это тратить время или на это сейчас время тратить не стоит. Но нужна практика. Нужно попрактиковать, да? поэтому практикуйте, я желаю вам успехов в этих трудах. Вот такие вам были задания, вот такие мои вам были рассказы. Я очень надеюсь, что вам было полезно и интересно. На форуме я жду ваших сообщений, мне всегда очень интересно их читать, очень интересно, я их жду, поэтому надеюсь, вы не оставите эту милую привычку. Ну и работаем над домашним заданием, оно очень сильно будет нужно, чтобы мы правильно смогли понять следующую нашу тему программирование реальности. Спасибо вам, коллеги, и всего вам хорошего в ваших и легких трудах.